Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я продолжаю вам зачитывать книгу, большую часть э, книги, которая называется ⁇ Совершенный код ⁇ Стива Макконнелла. В этой книге очень много полезного материала, как для новичков, так и для профессионалов, так и для продолжающих. Ну, в общем, каждый там всегда найдет для себя полезную информацию. И сегодня мы продолжим продолжим В прошлый раз мы обсуждали классы то есть я зачитывал по мере зачитывания я иногда еще добавляю свои комментарии так вот классы были сегодня это высококачественные методы начнем ну, не знаю закончим или нет так как тут большая часть текста но есть куски кода соответственно могут быть какие-то скажем так, затупы во время этого процесса, то есть игры и зачитывания. Но если вам, вы не хотите на фоне это слушать, как вариант, да, то бегом бегите и покупайте эту книгу. Стив МакКоннелл «Совершенный код». Ну, а для начала я загружусь, я загружусь, и мне надо вспомнить, что я тут делал. Броня. А, я вспомнил. Я хотел купить пистолет, но пистолетов нету. И. И, короче. Так, Гека, что тут? Я тут не был. Но я туда не пойду. Надо бы. Если здесь есть лифт, значит он.. Необходимо запустить генератор. А, вот генератор. А он так не запустится. Походу надо отремонтировать. А ремонт у меня очень мало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На восьмерочке. Да, вероятность ремонта маленькая. Ну я не знаю, буду вот так вот стоять и тыкать. Вдруг отремонтируется. Протру там, протру сям, откручу болтик, закручу, отвинчу винтик, завинчу. Походу это гнилое дело. Короче, пока я тут буду так вот клацать. Да реально, блин, мне бы отмычки отмычки, то, наверное, дело пошло бы. Ну ладно, я тогда продолжу. Вдруг сейчас на какой-то итерации отремонтируется. Если нет, то пойду дальше положу. Может быть, кто-то что-то продаст, может у кого-то будут отмычки. Или пойду Геку эту бить. Ну, гека там золотой есть. Ладно. Итак, высококачественные методы. Ну, я как бы обычно методы называю функциями Ну, так как в языке C и C++ есть понятие функции Но если брать техническую часть и возможность языка, то это функция Стив МакКоннелл обычно здесь все говорит на функции методы ну, он говорит, потому что он говорит так, потому что это более такая абстракция. Потому что в одних языках функция это функции, в других языках то, что в одном это функция, в другом называется процедурой. Но сути это не меняет. Соответственно, здесь я буду говорить как Стив МакКоннел, так как это его книга. Значит, значит надо убить Гекку и продолжить. Итак, методы, высококачественные методы. То есть метод это отдельная функция или процедура, выполняющая одну задачу. Итак, что же такое высококачественный метод? На этот вопрос ответить сложнее. Возможно, лучше всего показать. Ну, тут, короче, есть такой примерчик кода, но я что его зачитывать не буду. Но дело в том, что, ну я так в общем скажу, да, что в этом примерчике. В этом примерчике есть функция. Ну это пример C++. И в этой функции название HandleStuff. Дальше. У нее раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10, одиннадцать вроде бы параметров. Функции. Одиннадцать параметров форматирование здесь так себе то есть что такое форматирование но ну, отступы отступы здесь он есть по 4 по 8 по 16 э, пробелов else ifы в одной строчке э, ну в общем не, не очень он выглядит я я думаю вы уже догадались да и тут стив маконнелл говорит что тут не так как минимум 10 недостатков. Вот что он пишет то есть, ну, когда я буду зачитывать недостатки, я думаю, вы поймете, да, даже не, не видя код этой функции, что не так. Ну и первое, это неудачное имя. То есть, HandleStuff ни о чем не говорит о роли метода. Метод не документирован. Да, это так, здесь ни одного комментария нет. Метод плохо форматирован то совершенно верно. Форматирование здесь ужасное. Плохо проследить, где что начинается, где какой блок начинается, где какой заканчивается. Это тоже так. Дальше. Входная переменная. Вот здесь есть входная переменная. Она называется InputRect. REC. Она внутри метода меняется. Что уже нехорошо. Хоть это и... А, тут даже она э, Это не копия э, Это переменная передается по ссылке То есть те, кто знает язык C++ Или C, те пойму. То есть здесь передается по ссылке Input И она, то есть у нее название input Но она внутри метода меняется Это уже нехорошо Если это входящие данные то И если еще не дай бог они по ссылке То уже лучше э, Написать const Объявить ее константой Чтобы ее менять нельзя было Дальше. Метод читает и изменяет глобальные данные. Здесь есть глобальные данные, и э, этот метод их читает и изменяет. Опять-таки, очень нехорошо. Цель метода размыта. В методе непонятно, что он делает. То есть, он делает разные части из разных областей. Метод не защищен от плохих данных. Да, здесь есть входящий параметр – некий параметр, да, и потом в коде выполняется деление на этот некий параметр. Но здесь как минимум надо было проверить этот некий параметр, равен ли он нулю или нет, потому что делить на 0, при делении на 0 обычно наша или ваша программа падает. Также здесь присутствуют 4 или 5 магических чисел, то есть некие числа 100, там 4, 12. Что это за числа непонятно, но они обычно называются магическими числами, в силу того, что непонятно, что они означают, для чего они. Метод принимает слишком много параметров, это совершенно верно. Здесь должно, ну, на мой взгляд, должен, должно работать правило, вот это, которое описал Стив МакКоннелл, 7 плюс минус 2 то есть не больше 7, но этот принимает 11, то есть 11 аргументов, но ну, и у него 11 параметров. Это очень нехорошо, очень много всего. Ну и эти параметры очень плохо упорядочены. Тоже сложно, сложно прочитать, то есть э, недостаточно беглого взгляда. Для того, чтобы увидеть э, тип каждого из них, либо беглый взгляд для того, чтобы найти нужный нам, да, для того, чтобы найти какой-то там параметр, который мы увидим внутри, нам нужно не бегло просмотреть это все, пока мы не найдем его глазами и э, не увидим его тип. Так вот. Если не считать сами компьютеры, методы – величайшее изобретение в области компьютерных наук. Методы облегчают чтение и понимание программ в большей степени, чем любая другая возможность любого языка программирования. И <coughs> оскорблять столь заслуженных в мире программирования деятелей таким кодом, что был приведен выше настоящее преступление. Согласен, код очень, ну я бы не сказал прям ужасен, но такое, я бы с таким человеком в разведку не пошел бы. Если бы знал, что человек имеет уже достаточно опыта, то есть ни, ни год и не два. И когда он такое пишет, то как же с ним идти в разведку? Так, что я хочу? Я хочу, сейчас подождите, я хочу... Хотел бы прикупить каких-то этих, блин, отмычки или ремонтный набор, блин, 205, не хватает. Зачем я качал то умение? Зачем? Мне ни на что не хватает. У меня денег просто нету. А теперь что делать? Вот так вот? Нет. Нет. Ладно, это мне сколько? 22 надо, да, где, где тут? Так, идем дальше. Кроме того, методы ⁇ самый эффективный способ уменьшения объема и повышения быстродействия программ. То есть представьте, насколько объемнее были бы ваши программы, если место каждого вызова метода, нужно было бы вставить соответствующий код. Представьте, насколько сложнее было бы оптимизировать код, если бы он был распространен по всей программе, а не локализован в одном месте. Программирование, каким мы его знаем сегодня, оказалось бы без методов невозможным. Хорошо, скажете вы, я уже знаю, что методы очень полезны и постоянно их использую. Чего же вы от меня хотите? А Стив МакКоннелл отвечает, я хочу, чтобы вы поняли, что есть много веских причин, а также правильных и неправильных способов создания методов. Будучи студентом информатики, я думал, это Стив МакКоннелл так думал, что главная причина создания методов предотвращение дублирования кода во вводном учебнике по которому я учился полезность методов обосновывалась тем что предотвращение дублирования кода делает программу более простой в разработке отладки документирования и сопровождение Точка. Если не считать синтаксические детали использования параметров э, и локальных переменных, на этом обсуждение методов в той книге заканчивалось. Такое объяснение теории и, и практики использования методов нельзя считать ни удачным, ни полным. Далее мы попытаемся восполнить этот весь пробел. Итак. Разумные причины создания методов. И сейчас я их перечислю. Снижение сложности. Самая важная причина создания методов, это снижение сложности программы. Создайте метод для сокрытия информации, чтобы о ней можно было не думать. Конечно, при написании метода думать о ней придется. Но после того, как вы это сделаете, вы сможете забыть о деталях. И использовать метод, не зная о его внутренней работе. Другие причины создания методов это минимизация объема кода, облегчение сопровождения программы, снижение числа ошибок. Также хорошо, но без абстрагирующей силы методов сложные программы было бы невозможно не охватить умом. Формирование понятной промежуточной абстракции. Это следующая причина создания методов. Здесь приведен такой фрагмент кода, в котором тут проверяется нода какая-то, на ну, не ну, дальше берется следующий элемент, дальше там извлекается имя, еще какая-то проверка, еще проверка. То есть в результате здесь у нас получается... Где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 строчек кода. Вместо этого можно было бы создать метод и назвать его getLeafName. Соответственно, в коде эти 8 строчек заменились бы на одну строчку. И имя getLivName давало бы нам понятие, что. Что это за метод, для чего он нужен и что в этом куске, ну, в этом куске в этой строчке кода делается, в этой строчке кода извлекается там э, имя какое-то там. Так, сейчас, сейчас. Соответственно, э, Стив Макконнел акцентирует внимание на том, что такой кусок эм, из 8 строчек в коде, эм, их может быть много, одинаковых, однотипных. И это увеличивает количество строчек кода, это усложняет чтение программы и так далее и тому подобное. Для этого лучше отдельный метод создать, назвать его как-нибудь, чтобы было все понятно. И, и это очень сильно облегчит жизнь. Так, сейчас я... Подождите, что ему уж он просит? Он просит типа на хлебушек, на чай, значит. Э, ну... Спасибо. Так. Так, э, пожалуй, это все. Че, они с Виком поговори в купальне с Дженни? Ух ты! Огромное спасибо. В купальне с Дженни. что такое купальня? Это, наверно в этом отеле. Блин, Дженни. Кто такая Дженни? Это кто? Это толстуха. Привлекательную, но усталую. Дженни, Дженни надо найти Обычной, да иди ты В купальник Че такое купальня, ладно Я сюда прибежал э, В надежде, что у кого-то будет ремонтный Какой-то вот этот типа, комплект э, Ремонтный комплект Блин, а че не пишет их имена? Вот как это зовут? Где тут написано? Вот что такое обзор? А, это Мейда. во, блин Елки-палки. Это Мейда, а, а, а, а вот это Обзор. Ардин. Да, нормально. Так, ладно. Идем. Следующие причины, разумные причины создания метода. Предотвращение дублирования кода. Несомненно, самая популярная причина создания метода – это избежание дублирования кода. Действительно, включение похожего кода в два метода указывает на ошибку декомпозиций. Уберите повторяющийся фрагмент из обоих методов, поместите его общую версию в базовый класс и создайте два специализированных метода в подклассах. Вы также можете выделить общий код в отдельный метод, и вызвать его из двух первоначальных методов. В результате программа станет компактнее, изменять ее станет проще, так как в случае чего вам нужно будет изменить только один метод. Код станет надежнее, потому что для его проверки нужно будет проанализировать только один фрагмент. Изменения будут реже приводить к ошибкам, поскольку вы не сможете по невнимательности внести в идентичные фрагменты программы чуть различающиеся изменения. Поддержка наследования. Следующая причина. Переопределить грамотно организованный метод легче, чем длинный и плохо спроектированный. Кроме того... Стремление к простоте переопределяемых методов уменьшает вероятность ошибок при реализации подклассов. Так, это кто? Остерегайся Гекко. Гекко. что я тут второй раз бегаю и вообще ничего. Мне кажется, надо, надо идти дальше. Но мне хотелось бы починить генератор. Хотелось бы Так, ладно Следующая разумная причина Сокрытие очередности действий Скрывать очередность Обработки событий Разумная идея Например, если программа обычно сначала вызывает метод запрашивающий информацию у пользователя, а после этого метод читающий вспомогательные данные из файла. Никакой из этих двух методов не должен зависеть от порядка их выполнения. В качестве другого примера можно привести две строки кода: первая из которых читает верхний элемент стека, а вторая уменьшает переменную стек топ. Вместо того, чтобы распространять такой код по всей системе, скройте предположение о необходимом порядке выполнения двух операций. Поместил эти две строчки в метод popStack. Далее. Сокрытие операций над указателями. Операции над указателями не отличаются удобочитаемостью и часто являются источником ошибок. Изолировав такие операции в методах, вы сможете сосредоточиться на их сути, а не, их, а не на механизме манипуляции над указателями. Кроме того, выполнение операций над указателями в одном месте облегчает проверку правильности кода. Если же вы найдете более эффективный тип данных, чем указатели, изменения затронут лишь несколько методов. Что-то они вот, смотрите, никто не.. О, вот этот. Советовал, Ты можешь меня над заклинанием. О, какой-то наркоман опять. А, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, и все. Не, это просто алкаш. Э, так, ладно, короче, нафиг он мне надо. Это я, это мужик. О! А, блин, это тот, я на руках с ним боролся. Э, это хозяин бара, у него ничего нету, да. Денег у меня тоже нету. А, Дженни какая-то, а где эту Дженни найти? Тут никого нет. Короче, я тут все обходил, но диалоги надо читать. Я не хочу. Вот тут надо сломать. У меня нет умения. Сейчас еще тут зайду. В отельчик, бо в отельчике я с одной еще не говорил. Может, она есть Дженни. Вот, с этой я не говорил. О! О, точно! мне нужна информация я ищу торговца так Вик был просто душка а где вик сейчас о на нашей улице на восток Дом Вика. Так, так, на восток. А может она поторгует еще со мной? Угу. Два мешочка по 68. А это стоит сколько? 125. Та да не... А мне больше нечего впарить. Да, ладно. Фиг с тобой. Давай, чтобы близко все. Так уж и быть. Типа это на чай все остальное. На восток, говорит, по нашей улице. Это значит вниз и где-то дом Вика. Вот это, наверное. Он вряд ли тут живет, наверное, вот это. Но тут что-то. Что-то не очень у торговца. Дом, печка, кровать. Ладно, идем дальше. Сейчас я сбегаю еще раз в, в, в те пещеры. Попробую э, отремонтировать. Генератор не получится, значит не получится. Значит, значит пойду исследовать пустошь. Вот так вот. Все. Р, р, блин, решено. Давай, давай, давай. А не, наверное пойду гека убить. У меня сколько тут надо еще 400 опыта? 400 опыта до следующего уровня. Ну, вряд ли следующий уровень возьму, но но опыта подсобираю. Так, ладно, идем дальше. Разумные причины создания методов. Какие же они? Ну, ну эй, ты иди сюда. А, так, следующая причина. Следующая причина ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ улучшение портиры, портируемости. Использование методов изолирует непортируемый код, явно определяя фрагменты, которые придется изменить при портировании приложения. В число непортируемых аспектов Входят нестандартные возможности языка, зависимости от оборудования и операционной системы. Следующая, следующая причина. Упрощение сложных булевых проверок. Понимание сложных булевых проверок редко требуется для понимания пути выполнения программы. Поместил такую проверку в метод, вы сможете упростить код, потому что, первое, детали проверки будут скрыты, и второе, описательное имя метода позволит лучше охарактеризовать суть проверки. Создание отдельного метода для проверки подчеркивает его значимость. Ее значимость. Это мотивирует программистов делать детали проверки внутри метода более удобочитаемыми. В, в, основ... в результате и основной путь выполнения кода и сама проверка становятся более понятными. Упрощение булевых проверок является примером снижения сложности, о которой мы уже не раз говорили. Следующая причина – повышение быстродействия. Методы позволяют выполнять оптимизацию кода в одном месте, а не в нескольких. Они облегчают профилирование кода, направленное на определение неэффективных фрагментов. Если код централизован в методе, его оптимизация повысит быстродействие всех фрагментов, в которых этот метод вызывается как непосредственно, так и косвенно, а реализация метода на более эффективном языке или с применением улучшенного алгоритма окажется более выгодной. Есть убил. Так далее. Ну следующая причина. Для уменьшения объема других методов. Ну и тут такой типа знак вопроса. Типа для уменьшения объема других методов. Так, сохраняем. А Стим МакКоннелл говорит такой нет. Нет, нет. При наличии стольких разумных причин создания методов, это не нужно, ну, якобы для уменьшения объема других методов. На самом деле, для решения некоторых задач лучше использовать один крупный метод. Вот так вот. Так, сейчас, тут какие-то куски кода. Эти куски кода мы, я зачитывать не буду. Я лучше вот сразу зачитаю... Резюме причин создания методов. Итак, список этих причин. Ну, мы их только что перечислили, я их перечислил. Но... Блин, это яйца этих геков. Так, а что сюда вниз? А если я пойду сюда? То я куда-то приду. Да, смотрите, какой-то туннель. А, не фиг там, я пришел. Я понял. Тут две геки. Давайте одну вызовем на дуэль. Бросим перчатку. Эй, ты... Блин. Тупорылая гека. И это тупорылая. Ну давай же. о, о. Раз. 2, 3. Куда идти? Сюда идем. Ну, короче, резюме. Список, да? Итак, это снижение сложности, формирование понятной промежуточной абстракции, предотвращение дублирования кода. Сейчас, подождите-ка. Что-то я потерялся. А как тут? Я ж сюда... А, блин, в... блин. Я не туда пошел. Поддержка наследования, сокрытие очередности действий, сокрытие операций над указателями, Улучшение портируемости, упрощение сложных булевых проверок, повышение быстродействия. Кроме того, разумными причинами создания методов можно считать многие из причин создания классов, а именно, изоляция сложности, сокрытие деталей реализации, ограничение влияния изменений, Сокрытие глобальных данных. Создание центральных точек управления. Облегчение повторного использования кода. Выполнение специфического вида рефакторинга. О, второй возбудился. Ну да ладно, я сейчас в коридор выйду. И в этом коридорчике уже... Уже будем с ними воевать Он длинный Так, теперь Следующая у нас подглава Следующая подглава называется Проектирование на уровне методов Идею связности Впервые представил Уэйн Стивенс Гленфорд Мейерс И Ларри Константайн Вот это имена, блин Ух ты, ух ты, а вот он На уровне проектирования классов ее практически вы, вытеснили более современные концепции, такие как абстракция и инкапсуляция. Однако, на уровне проектирования отдельных методов эвристический принцип э, связности по-прежнему полезен. В случае методов Связность характеризует соответствие выполняемых в методе операций единой цели. Так, сейчас я его подпущу. Подпущу так, чтобы можно было бить. Во. Так, в случае методов, да, <смех> это я уже сказал, некоторые программисты предпочитают использовать термин сила, strange, насколько сильно связаны операции в методе. Например, <смех> метод косинус имеет одну четко определенную цель и поэтому обладает прекрасной связанностью метод э, косинес и тангенс имеет меньшую связность потому что он выполняет сразу две функции наша цель в том чтобы каждый метод эффективно решал одну задачу и больше ничего не делал вознаграждением будет более высокая надежность кода в одном, исследовании 450 мет... в одном исследовании 450 методов было обнаружено, что дефекты отсутствовали в 50% методов, обладающих, обладающих высокой связанностью, и только в 18% методов с низкой связанностью. Другое исследование 450 методов как говорит Стив Маконова это просто совпадение, хотя и необычное но совпадение в том, что другое исследование тоже 450 методов исследовало показало что в сравнении с методами имеющими самое низкое отношение сопряжения связность методы с максимальным отношением сопряжения связность содержали в 7 раз больше ошибок а исправление этих методов было в 20 раз более дорогим. Обсуждение связности обычно касается нескольких э, ее уровней. Понять эти концепции важнее, чем запомнить специфические термины. Используйте концепции как средство, помогающие сделать методы максимально связанными. Функциональная связность – это самый сильный и лучший вид связанности. Она имеет место, когда метод выполняет одну и только одну операцию. Примерами методов, обладающими высокой связностью, являются методы sinus, getCustomerName, так, ну, получить фамилию заказчика. Erase файл, удалить файл. <клес> Дальше тут calculate loan payment, вычислить плату за кредит. И age from birthday. Определить возраст по дате рождения. Ну, конечно, ну, такая оценка связанности предполагает, что эти, эти методы соответствуют своим именам. Иначе они имеют неудачные имена. А об их связности нельзя сказать ничего определенного. Ну а дальше будут перечислены другие виды связности, которые обычно считаются менее эффективными. Последовательная связность наблюдается в том случае, когда метод содержит... Так, сейчас когда метод содержит операции, которые обязательно выполняются в определенном порядке. Используют данные предыдущих этапов, а не формируют... Что я убил? Да. А, в определенном порядке используют данные предыдущих этапов, а не формируют в целом единую функцию. Примером метода... С последовательной связностью является метод, вычисляющий по дате рождения возраст сотрудника и срок его ухода на пенсию. Если метод вычисляет возраст, а затем использует этот результат для нахождения срока до ухода сотрудника на пенсию, он имеет последовательную связность. Если метод находит возраст сотрудника, после чего в абсолютно другом вычислении определяет срок до ухода на пенсию, применяя те же данные о дате рождения, он имеет только коммуникационную связность. Как сделать такой метод функционально связанным? Создать два отдельных метода. Метод, вычисляющий по дате рождения возраст сотрудника. И метод определяющий по дате рождения срок ухода сотрудника на пенсию. Второй метод мог бы вызвать метод нахождения возраста. Оба этих метода имели бы функциональную связность. Другие методы могли бы вызывать любой из них. Или оба. Так, это... Что такое последовательная связность? Но еще один тип связности это коммуникационная связность. Но это не еще один, а следующий тип. Коммуникационная связность имеет место, когда выполняемые в методе операции используют одни и те же данные и не связаны между собой иным способом. Образом. Если метод печатает отчет, После чего заново инициализирует переданные в него данные. Он имеет коммуникационную связность. Две операции объединяет только что, только то, а эти две операции объединяет только то, что они обращаются к одним и тем же данным. Чтобы повысить связность нового метода, вот этого, выполняйте повторную инициализацию данных около места их создания, которое не должно находиться в методе печати отчетов разделите операции на два метода. Первый будет печатать отчет, а второй выполнять повторную инициализацию данных, неподалеку от кода, создающего или изменяющего данные. Вызовите оба этих метода вместо первоначального метода, имеющего коммуникационную связность. Так, дальше. Дальше у нас есть временная связность. Временная связность наблюдается, когда операции объединяются в метод на том основании, что все, что все они выполняются в один интервал, интервал времени. Типичные примеры ⁇ это методы стартап, запуск программы и complete new employee, прием нового сотрудника на работу. И завершай завершение программы временную связность порой считают неприемлемой поскольку иногда она связана с плохими методиками программирования такими как включение слишком разнообразного кода в метод стартап для устранения проблемы рассматривайте методы с временной связности как способы организации других событий. Так, метод стартап мог бы читать конфигурационный файл, инициализировать вспомогательный файл, настраивать менеджер памяти и выводить первоначальное окно программы. Чтобы сделать метод с временной связностью максимально эффективным, не выполняйте в нем конкретных операций, непосредственно, а вызывайте для их выполнения других, другие методы. Тогда всем будет ясно, что суть метода – согласование действий, а не их выполнение. Этот пример поднимает вопрос выбора имени, описывающего такой метод с адекватным уровнем абстракции. Вы могли бы назвать метод readConfigFileInScratchFile.etk могли бы так назвать прочитать конфигурационный файл инициализировать вспомогательный файл и так далее но из этого следовало бы что он имеет только случайную связность если же вы назовете метод стартап будет очевидно что он имеет одну цель и поэтому обладает функциональной связностью. остальные виды связанности обычно неприемлемы они приводят к созданию плохо организованного кода, который трудно отлаживать и изменять. Метод с плохой связанностью лучше переписать, чем тратить время и средства на поиск проблем. Однако, знание того, чего следует избегать, может пригодиться. Поэтому дальше будут перечислены плохие виды связности. Короче, генератор я ремонтировать не могу. Видимо, здесь на программном уровне стоит, что если там э, ремонт меньше там скольки-то, то, то э, починить его нереально. Соответственно, надо идти куда-то на улицу. На улицу, а если мы идем на улицу, значит, ну мы в принципе везде уже побывали Диалоги я не вчитывал, возможно можно было еще пару квестов взять Но, но, но, но, в кламанте был, вороя делать нечего Значит, сейчас походим в округе, может быть, ух ты Блин, круто, смотрите, что я нашел. А это вот, вот эти случайные встречи. Помните, в первом Fallout я там пару раз... Ну, случайные встречи. То есть я там нашел какого-то чувака, который машинами торгует. Потом. Потом. А, кстати, встречал говорящих коров. Ух ты, это я собачка. Блин, а где эта собачка была? Я уже забыл. Помните, тут тоже собачка была, надо было ее покормить. Так, ладно, просто вот это я больше нигде не встречу. Соответственно, тут надо везде сейчас по -по поискать, что тут, да как тут. Потому что это такие случайные встречи, которые разнообра делают разнообразие. Ух ты. Ух ты. Верстак. хорошо все больше тут ничего нету ладно пойдем перетрем с фермерами о о да думал с ними поторговать можно да хорошо теперь убирать слышь ты не быкуй у меня хоть и нет пистолета но я в тельняшке, в броне. И у меня прокачано умение. А он такой, слышь, ты убирайся. Короче, колодец он есть еще. Попробуем э -э, туда веревку. Вот так вот. Мне ничего не даст. Ну тогда ладно Зачем ему он тогда здесь надо Ну круто Встретил фермеров А вот это я уже на кого-то нарвался Походу Руки вверх Не понял Я что тут был уже Ладно Валим Ого, их тут... Их тут трое. Ну, попробуем, попробуем. Стану вот здесь. Вот вот так. Блин, у него ножик. Ладно. И попробуем их валить. Раз. Два. Три. Этот пока отпадло. Круто. Вот так вот побегал, блин, по пустоши. Э -э блин, запись идет. Блин. Как видите, в Linux я все запускаю. Так, ладно, на сегодня, наверное, методы все. Обсуждать не будем. <клёх> я сейчас э -э выбегу в пустошь выбегу в пустошь найду новое какое-то поселение ну и там мы остановимся то есть в следующем э, видео обсудим ну я зачитаю до да, примеры э, плохих видов связанности ну и дальше там по книге пойдем Потому что после э, примеров о плохих э, видах связанности, которые надо знать, дальше пойдут там удачные имена метода, потом насколько объемным может быть метод э, и, и так далее и тому подобное. Мы все равно за одно видео так много не успеем, э, потому что это надо читать и надо еще этим управлять. Вот, поэтому, поэтому сейчас я просто уже бегу, Бегу, бегу, бегу. Блин, жалко, я тогда в тот р... не сохранился, а... а у торговцев я вз... нашел этот еду всякую, которую можно было собачке дать. Да что ж такое, опасно ходить. О, с этим я могу разобраться, так что, так что, так что лишний опыт на, на этом этапе не помешает. так сдох да ну конечно так вот в жизни можно когда встретишь такого скорпиона то можно подофигеть. идешь идешь и такая это, ж, это больше собаки даже ну в принципе смотрите его хвост выше колена Это такой, идешь, идешь и вылазит такая фигня, ты такой звонишь в МЧС, МЧС, такие, чё, Скорпион, такие, да блин, фу, да ладно, ну разберись сам, ну ты же взрослый парень, такой, то Та, ну ребята, он большой, ну и МЧСники такие едут, думают, да, чё там за лошара, Скорпиона убить не может, ну если это там, ну короче, да, едут такие, приезжают, а тут нифига себе, Скорпионище. А МЧСники потом звонят Куда им звонить? Они ж типа бесстрашные такие Супермены должны ну, Образ И в огонь, и в воду Ну по идее Их работа и опасна ведь и трудна На самом то деле Да и приезжают они такие Тут такой скорпион В полметра ростом они такие, да, прыгают в свой КамАЗ и уезжают. Но тут звонить некому, это пустошь. Тут каждый сам за себя. Блин, он так медленно ходит. Когда машину раздобудим, увидите, насколько это удобней ездить на этой машине. Потому что, потому что смотрите, как медленно, плюс на кого-то опять нарывается. Сейчас какие-то перестрелки. Ух ты, блин Подождите, это трапперы Трапперы обычно, по идее, мне... А, смотрите, это опять та же локация Да нет, это... Но они что-то красненькими. Они, походу, и меня тоже будут бить Это же вроде бы обычные трапперы Я так понимаю а, Блин, ладно, я сохранюсь и, если можно Я так понимаю, здесь мне просто надо сделать выбор, за кого я Да, блин, так долго Ну, блин, только хотел ударить, показать, мол, ребята, я за вас Так, они уже убили Ну, вроде меня не атакуют. Вроде только Гекку. Ну, тем более, я там у этих траперов был. Я там даже помог им. Поэтому, вроде бы, должны у нас быть нормальные товарищеские отношения. На тебе. На тебе. Крупный Гек. они.. Помер, все. Нет еще, ничего себе Главное, так, это Гека, да? Ого, встал и пошел Крепкий Наверное, их лидер Лидер ведь должен быть самым крепким и сильным Вожак, это вожак Гека, вот, точно На тебе а, Где тут Гека? Гека, Гека, Труп. Ну, скажите там спасибо, дружище. Что у тебя есть? Одна. Не понял? Не, нафиг мне эти шкуры? через из них делать? Перчатки? Шапки? Носки? О! Противоядие. Это мне пригодится. О, шкура. Золотого, она вроде там немало стоила. Ладно, погнали, погнали. Да что ж такое? Да, тут, тут просто так не походишь по этой... О, а это кто? Сохранимся. Торговец и несколько охранников. Постойте-ка, ведь всеобщий спаси добряк. Мы с такими... Вот быдло. Ладно. Мы его запомним. И потом... А хотя на самом деле как может упасть карма, если ты в пустоши да, встретил? Ну, встретил, ограбил, убил там. Кармаш не упадет, по идее. Ну, кто об этом узнает? Не, просто он борзо себя так ведет, то Выйти навстречу Отряд торговцев, отражающих Нападение нескольких грабителей Я тут пока найду какое-то поселение я Чувствую, я возьму 7 уровней еще Давайте попробуем, да И... Так, вот это походу бандиты Раб А это грабитель Блин, что делать? Ну, оружия мне нету, но было бы неплохо, если бы... Ого, у него еще винтовка есть. Я, наверное... Я, наверное, сделаю вот так вот. Отбегу. Они пусть валят друг друга. Вот. Кто-то здесь помрет. А я постою, посмотрю. Если эти помрут... О! Нормальды. Нет, так они все, в принципе, с пушками Я сейчас подойду Так, типа, с там Из-под сзади Буду бить И заодно потом подмучу пистолет Который мне надо был Возможно, даже патроны Походу, этот убил своего То, что это лечится Это очень плохо Потому что я бы у нее Подмутил бы этих стимуляторов Так, кто побеждает? Пока Походу ничья, да? -ху -ху. Да, мне бы сейчас пистолет Или винтовочка уже помогла бы неплохо Так, походу Наших валят Походу да это плохо. Блин, вернулась. Куда ты... А, вот наш. Это наш. А, вот бы этот куда-то бежит. Ёлки-палки. Наши проигрывают. Надо с... срочно... О, есть, завалил одну. Так, там два бандита. Сейчас, значит, я ее обшманаю. Ох ты, круто. Не, нормально, наши вроде ведут. Я сейчас эту обшманаю. Блин. Патроны там хоть есть? Ну, патронов чуть-чуть есть. Ну, нормально. Давай, валь. Опа! У него с прицелом винтовка была. Короче, вы тут разбираетесь, бо я сейчас стрельну. Случайно еще в тебя попаду. Потом начнется разборки. Ах, ты за них. Как ты ему докажешь? Ты чувак, я случайно попал. А, нормально. Спасибо, дружище. А чё, в принципе, встревать на такие разборки, в принципе, даже неплохо. Вон, подмутил винтовочку, там чуть-чуть патрончиков есть. О, еще два трупа. Ножик. Вот так вот, и все. Блин, только как мне. обшманать? Вот он тут. Не, этого я обшмонал. Это. А, о! Кастет, Динжиш. Динжище. А, это тот торговец, с которым мы встречались, мудила. Э -э -э -э. А ч это вдруг они? Ладно, валим. А, а, а, а, а, успею я свалить или нет? А если F5 сохранюсь? А если сделаем вот так? <coughs> Тут что-то не очень. А если еще раз? То я промахнулся. А если еще раз? Нормально. Держи. На тебе. Вы же все ранены это. О, нормально. Зашибись. Блин, только они так легли, что я только с одного смогу обмародерить, а второго не могу. Блин. Ладно, надо эту как-то разрядить, а оно никак не разряжается, походу она уже разряжается. Что это наркота? как это винт. Ладно, да, действительно наркота, подлечимся. Вот так вот, F5. Что у нас тут по опыту? 12 тысяч. Ну тогда пойду, я это убью еще. Вон того, вот этого борзого. Потому что что-то он сильно борзый был. И у него пушка есть. Ого, в голову. Промазал. Ну чё ж, патрона больше нет. Не загрузить Я сейчас загружу быстрое сохранение. Я, короче, сейчас их завалю и все. В следующий раз продолжим. Потому что... Потому что я сейчас пока найду хоть какое-то поселение это будет долго на тебе ну извини вы сами нарвались ты сам бычил а это кто это раб а чё ж она о совсем другое дело значит о, о, о, о. это не пистолет но все же Блин, надо чего-то избавиться. Дрова, нафиг они мне надо. Лопата, вроде надо. Не, ну деньги это заберем. А, а, а, что может... Не, это точно не надо. Веревка. Блин, интересно, почему дубинки. М -м -м, так, что дороже, кассета или дубинка? Блин, ничего ж не выкинешь? Это фляга Вика, хорошо. И это фляга Вика. Что-то много этих фляг Вик. Да, я выкину фляги. Зачем они мне нужны? У меня аж одна есть фляга? Есть. Наверное, дубинка должна немало. Денег стоит. Дрова. Вот я не знаю, зачем я дрова тяга. Я, наверное, где-то сейчас в этом в этом положу в том поселении э, ну в этом блин в кламоте вот в каком то ящике эти дрова ну типа останутся нормально не останутся потеряются то потеряются потому что я их постоянно с собой тягаю а толку какая то надежда что где то вот как раз мне дрова понадобятся, но ну, на самом деле больше тут особо дров нигде не, не, не намутишь так, давайте я сохранюсь, как там, Ctrl S, да. Вот. Нормально, раздобыл оружие, раздобыл стимулятор еще один. Неплохо. Зайдем в кламат, сейчас где-то скину... Mm -hmm. Скину эти шмотки, ну ненужные. Даже не шмотки, а дрова закину. Так, вот тут я, наверное, в этом доме закину. Пойду сейчас э, продам кастеты. Ну, поменяю их на на стимуляторы. Картишки, наверное, сюда закину. Вот это, наверное, тоже. Сапоги пригодятся. Ключ. Ключ тоже пусть полежит тут. Ну, все, чё. Нормально, жизнь налаживается. Вот так вот встретить на своем пути две группировки, которые разбираются. Неплохо, как по мне. Теперь можно и поторговать, и сказать, да что-то, дружище, у тебя все так дешево. А качественное ли оно? Почему так дешево? Не, я, конечно же, не буду говорить. 500 дешево, не особо дешево чё 60 блин зачем я это брал кастет дороже стоит 640 значит 43 давай сюда вот так есть теперь теперь 1 подождите мне пистолет надо был так, так, а куда я патроны продал? Теперь, блин. Теперь новая проблема. Пистолет есть. О, тысячу стоит нормально. А патронов нет, и это тысячу. Неплохо. Так, а почем вот эта наркота? 25. Ну, я точно закидываться не... Нет, стой. 125, давай вот так вот. 125. Есть. Ну-ну-ну. Патрончики надо раздобыть, да? Патрончики. А у кого? А чего мы со мной тебя О, что ты за наркоман? А, а, а, а, бартер. Не броня, это да нафиг. Так, теперь я сбегаю, сбегаю, с этим я торговал с этой. В бартер. Не, у нее ничего. Тут где-то еще один был. С кем я мог перетереть, да, и, и что-то впарить. Сейчас я побегу сюда. Два брата акробата. Эй, дождись, куда мы окажемся внутри. Такие чисто. О! А вот патрончиков. А, нет, есть патрончики. Нормально. Та, все, жизнь налаживается. 375. Дайте вот этого и побольше. Антиродина тоже возьмем. О, 3000. Не, наверное, это я погорячился. Так. 1200. Мне-то а тут дело в том, что брать-то больше нечего. 1523. Да. Да, что-то надо продать. А если одну вот эту? Ох ты, как раз 43. Ну да ладно, что делать. Так, сколько у него деньжи? 415. А это 1000 стоило, да. Ну пока, пока не судьба. Ну, чё ж. Чё, чё. Неплохо, я могу сказать. Разжились, разжились мы пистолетом, двумя винтовочками. Каждая винтовочка 1000 крышек стоит. Это уже хорошо. Пистолет заряжен. Ну, жить можно. Значит, сохраняемся и в следующий раз продолжим с этого места. То есть, пойдем найдем какое-то поселение и там, там продолжим играть. До следующего уровня 2700. Что тоже неплохо. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки. Ну и все такое. Всем пока.